Приветствую всех любителей видеоигр. Будем продолжать с вами черную книгу. Кстати, заметил, что он, естественно, сохранение по возвращению домой, поэтому черти пришлось отправлять снова. Единственный минус, я заметил, что задания изменились, и я смог от всех чертей отправить только на три дня. Больше никак не вышло. Ну что, поехали, по посетителям пройдемся, если у нас получится наша задача. Егор знатка. Евлампович, Василиса Федоровна, да к я зашел поблагодарить. Перестал блазнить место. И, в общем, если моя знаткость нам поможет, и я, в общем, получу его опыт. Вот и, и предмет, интересно. как и обещал. Так что ж там? <звы> Старинная ступка. Мельнику эта ступка досталась по наследству, наверное. Уж больно она старая. Чувствую, что нагор на нее были прочитаны. травы лечищее за горю устанавливают на плюс один. Да только унес чертищи, деньги те, копейки те, что я внучку своему вел на книги то Ой, ты же я их забрал. Эх, ладно. А, все, да? То есть вот так. Окей, я даже ничего говорить не пишусь. Я думаю, я вам смогу пускать водку здорово! Типа отнял их? Распухла она. Как ты и сказала-то? Ну, знатка. Ха -ха. Вот тебе от нашего хозяйства. Вот и денежки. Ну, бывай. А, все? Окей. О, военный долгих лет. О, я же говорю военный. Молочка к рынку вам кума передает с поклоном. Нифига, сколько денег. Колян, ты что ли? Здорово, дед Егор. Ого, вышел из армии. И давно в Вильгарте? Вернулся, уж с неделю. Ишь, долгопялым каким стал? А? Сколько в тебе вершков? 12! Старая русская мера длины равна 4 и 4 сантиметрам. человек 12 вершков роста означало, что его рост равен двум вершинам 12 вершка. То есть приблизительно 196 сантиметров. Нифига себе. Это, кстати, значит, я, получается, мне 12 вершков. Неплохо. Ну, ну -минус. с чем пожаловал? Я шучу. Слышал я, Василиса, про парня твоего. Знаю, тяжело близких терять. Но я по делу пришел. Помощь нужна ваша. Вчера поспорили на сходбище. Говорят мне, побоишься ночью в баню идти. А я нечисти-то не боюсь. На войне был. Чего там только не видал, сами понимаете. Пошел в баню ту старую, у Колвы, которая заброшена. Время полночь или за полночь, Отворяю дверь, а там словно синий огонек горит. И тишина. Я оттянусь в каменку, ну, за камнем с печи. Докажу, что в бане был. Внезапно меня мохнатой лапой хватит за левую руку. Вот, глядите, и след остался. О, стет проявился. Нечистый. Или не увидела, Держит просто. меня, не отпускать. Вдруг говорит бабьим голосом: возьми, мол, замуж. От руки как пламенем пышет. Тот меня жуть взяла. возьми да возьми Ну, говорю, возьму. Опа, она все не отпускает, да не отпускает. Ну, говорю, возьму. Тогда и отцепилась чертовка. Я дерутый дал. Эх ты, бесячья сила. Вы, люди знатки помогите, что делать-то, а? Николай отправился в полночь за камнем из каменки. За руку его схватил какой-то бес. Кто это может быть? Так, э -э у нас есть то есть рассказ, да? В принципе, здесь, где-то вот здесь. Ага, вот. В бане банники. В бане жил банный староста банник. Он мог помочь человеку, защитить его, так и напугать, а то и задрать. Нужно было правильно напрашиваться к нему в гости и не нарушать запреты. В разных деревнях уезда нельзя было париться или в первый, или в третий жар и пьяно. Прынившийся мог угореть, задохнуться, обвариться или упасть на каменку. Печь, сожженную из дикого камня. Позднее печи стали складываться из кирпича. Еще бы они часто горели, поэтому их старались размещать усадьбы усадьбе подальше от избы. А то и просто выносили на берег реки. Так, тут все есть, у голос есть. А, в банях часто рожали, и духи могли испортить мать или подменить младенца на голик, то есть веник. Или осиновое полено. Судя по всему, это банник. У них есть свои запреты и все остальное. в Водениться не может быть. Я думаю, это банник. В бане, говоришь? Отлично. Ну, это точно нечисть. Думаю, банники. В уровня а ваш колдоскосил возросла. Вы находитесь на экране умений. Здесь можно открывать новые колдовские способности. С помощью меню вы можете зайти сюда в любой момент. С каждым уровнем вы увеличиваете здоровье и получаете очки умений, которые необходимы для открытия новых способностей. По мере повышения уровня в вашу стае будут слетаться все больше бесов. Некоторые способности открываются автоматически при достижении необходимого уровня. Так, а вот уровень. А как качать что-то могу? Знаткость, например, большая сумма. А, как качать пока непонятно но это мы все а черти приносит на 10 монет больше а вот выучить вот все что я могу выучить да правильно увеличивает урон в словах на один в словах в словах на один колдовское меню позволяет заменить одну карту на козырную вот уже в принципе какой у нас уровень второй чтобы что-то открыть нам показывает какой нужен уровень правильно так, увеличить количество надеваемых предметов. Цены в магазине снижены. Увеличивает количество используемых предметов на ход. Крестьяне принесли на 10 больше в своих гостинцах. Это важная тема. Так, приказ Получить дополнительное слово. Приказом каждый вход в вашу руку. Вот это... Вот мне ключик на самом деле нравится. Цена создания слов снижена на 20. Тоже интересно. А, я, наверное, пока что... У меня, судя по всему, одна, да? Очки умения одно. И я выучу новый приказ, чтобы все-таки наносить больше дамагу. Либо мне все-таки нужен больше ключей. Но я думаю, что все-таки приказ. Отлично. Все, очки умения у меня кончились. Судя по всему, получить дополнительное слово приказом в каждый вход в вашу руку. Как я правильно понимаю. Надеюсь, я правильно понимаю. Ну, все, больше у меня очков у меня нет. Мы продолжим. Господи, правый. Так, как выглядела чертовка? Камень с каменки, помогу тебе. Так, а как вы. Лапа выглядела? у нечистого мохнатая была. А еще что разглядел? Да ничего, темень была. Лапа у нее черная, да Ага. Что с ну, камнем кам сделал с печи? Ну так это с собой прихватил. Спорта надо выигрывать. Про черт рассказывать не стал. Ой, ну Он успее потом у себя оставил. Рассказал бабки то так она к вам погнала. А, мудрая баба, кумат твоя. Надо было бы забрать этот камень. Ладно, ну, уж. ладно не оставлять же тебя врагу на съедение. Ты, Василиса, присмотрись к черту. Может, банница-то с осиновой печатью и будет связана. Но не факт. Ночью идите вместе к старой бане. Поговорите с чёртом, да узнайте, зачем созватался. Ты, Колян, смажь глаз левой вот этой мазью. Тогда тоже чёрта увидишь и камень тот прихватил вот камень обязательно Как скажете то я хоть сейчас готов не надо только ночью так давайте еще одного посетителя все-таки обойдем да пойдем на задание. Че? Васька говорят знаткой заделалась ой да тебе вот интересно будет мы собирали ягоды у каджильского озера то на днях так. да я вот и тебе принесла немного Ой, спасибо там от запольских ну, недалеко я помню, я набрели на поляну с ямами ой страх так я так хорошо. думала может тебе пойти вдруг там нечистый хорошо спасибо так не думал что у знатких помощи придется искать всегда только на себя рассчитывал ну, Так как мне, служил то да долго сказывать потом может ага, как я его... колдуном стал так совсем по-другому уезд увидел Помните, да, эту историю с прошлой серии? Нечисть где только не ютится. Тоже заметила, небось. Да и свои бесы житья не дают. А я не помню, я в прошлой серии с ним разговаривал. Так, про деда Егора мы не будем спрашивать. Про и тоже. По-моему, мы это все спрашивали. И про нечисть на месяце тоже. Поэтому потом с ним поговорим. Погнали в путь. Так, у нас появилась возможность брать на задание помощников. Каждый помощник обладает уникальной способностью, которую можно использовать во время сражений. Наличие или отсутствие определенных помощников влияет на исход событий в игре. Ну вот, у нас уже есть, да, помощник. Хорошо, нам. Нифига, карта большая. Вот наш главный квест, а это нам сюда по доп-квесту нужно будет зайти. Погнали. Сначала на рощу. Я думаю, где-то вот эта история тоже час у нас займет. Я ее разделю пополам. На дороге вы замечаете черный силуэт. Он подернут дымкой, и его очертания сложно различить в мягком ночном освещении. Воздух наполняют звуки странной песни, которую исполняет демон. Такую мелодию вы не слышали никогда. По вашей спине пробегают мурашки от странных потусторонних переливов этой музыки. Давайте дослушаем. Я думаю, страной его обойти не получится. Если он захочет, он нападет. А если мы захотим напасть, то мы нападем. А обойти страну не получится, скорее всего, поэтому я думаю... Нечистый песню. продолжает свое пение. Вы слушаете черта, задержав дыхание и не шевелясь. Вскоре мелодия разбивается о макушке елей и бесследно пропадает в ночной тишине. Вы чувствуете, что стали понимать демонов чуть лучше, чем раньше. Вот, получается, у нас напел не только опыт. Да, скажем так, но и своих знаний То есть мы послушали его знания И не стали ему мешать, это хорошо Внезапно у ног демона загорается колдовской круг Через миг рядом с ним оказывается еще один нечистый Его горящие глаза а вот смотрят пореш... прямо на да. вас Решил напасть Давайте, их Нас тоже двое, да? Отлично Так, что это? Призывает к другую нечисть А этот хочет атаковать меня на двоечку Почему у меня не прибавилось ничего? Он... А, она к рукам накинула. Блин, надо было другое качать. Так, ладно. Раз уж он призывает другую нечисть, то мы как поступим? Он атакует на два. Значит, э, двоечку на себя. А атаку на тебя раз. И порчу на тебя два. Тут мы пока закончим. Отлично, четверочка. Вот этот он, скорее всего, пел. А вот этот решил напасть, нет, наоборот, вот этот пел, а вот этот решил напасть Сейчас он еще там, да, призовет? Ну, не ни приятно, 18 4, 4, 5, 2, и все на меня, да? о 5 Так, стопай, стопай, блин, стопай, что я надел? А Я хотел отмениться, ладно, пошли 16-го берега Так, ну мы, в принципе, будем жить еще какое-то время Сейчас они еще не напитают так, хорошо ладно он один раз призвал, я думал он будет тоже мелких призывать ладно так что это делает снимать положительные статусы пожалуй 4 на тебя потом 3 и 2 вот так отлично мы все-таки как немножко под защитить нам еще плюс оберег сработает да, еще и оберег Отлично, 8 уже на единицу всего лишь кп ничего страшного. О, один кп ничего страшного. Так, сейчас он будет еще, наверное, одного призывать, да? Да. Значит, что мы делаем? По пару по рукам, по Мы обязательно накидываем себе защиту. Потом на себя и еще иголочку используем у нас уже 10 площадь, все. Значит, мы с вами 5. 4, 5, это из-за того, что у нас плодоисповение было. У него шестерка, но ну, он сейчас тоже, тоже на 18. Ну, да, нафига себе. 15 атаки через 3 хода. Да вы не сошли мне с ума. А че они такие жирные? Так, удар на отмашь. Так, хорошо. Я че тут, я не знаю. я тоже здесь что-то было. Так, он отнимет ему 5. Тэнки еще много. Блин, у них атака все такая мощная. Блин, если я проиграю, это будет некрасиво. Да? Это будет некрасиво. Корчика... Корчика мне на него накинули, Еще одного атака не на него. Ну и ладно, так все будет до пока накинули. Не, если я проиграю, ладно. Такую-то он опять. Хорошо. У него еще 4, 4 атаки осталось. Убивать демонов. О, защищено. Нифига Ладно. Надо сначала убить 15 через 2 хода. Так, а, он пока не может только через 3 хода. Все, окей, понял. 11. Ладно. Что мы имеем? 4 на тебя. Это уже 8. Это уже 8. И давай-ка оберег накинем. Ага, плюс 3 защиты. Так, он еще блин на них. Так, оберег плюс 3. А, защита, он защит 3 только накинем. Все, у него остался одна жизнь. Сейчас он нанесет 8, а сейчас еще. Офигеем. Все, один ход остался. И он нападет. То есть следующий ход, да, правильно? следующий ход крайний еще одного пил. так у него всего лишь один дома поэтому мы это потратим на себя 9 9 так иглу я уже а стоп- стоп- отменить а, иглу правильно потом два на себя а, и все а на три прибавит три на если даже 5 используем ну ладно а, это мы выиграем а, пара -папа -папа -папа -папа -папа. Ну ладно, давайте. Если он меня убьет, то уже убьет. Если я буду жить, то я буду жить. Отлично. Так, сейчас мы это Надо было его сразу лупить. Ну ладно, это уже страшно. Так, отлично. Фин Три. Хоть не силы. У него должен быть в следующем. А, нет. Все, нет. все понятно. И сейчас он еще меня добьет. Все. Я неправильно поступил. Я поступил неправильно. Так, автосохранение. Сколько мы потратили времени? А мы На потратили... дороге вы замечаете черный силуэт. Да, он потратили... подернут дымкой, а, и далеко. его очертания не Нечистое продолжается. Внезапно он Последняя попытка, в случае чего попробуем обойти страной. Так, сразу поехали. Сразу поехали. Так, поступили. Косой. И еще трешечку сверху. А, стоп. Нет, нет, нет. А, все, у меня больше кончилось, да? Да, трешечку сверху. Завершить Он призывает своего дятпа. А мы пока ему на нанесем дома побольше. Отлично, плюс три. Еще 5. пятерочка осталась. Вот так вот надо было поступить в самом начале игры. О, мелкого призвал. Отлично. Так, все, погнали. Сейчас мы его вырубим. Пятерка. Ну, четыре на тебя, два на тебя э и оберег. Четыре дамага, ну, в принципе, не столь плохо. Так, еще двоечка. Отлично, ну, он уже никого не пожалел. И мы накидим себе оберег. Оберег уже пока не накинет нам брони, поэтому дамага мы перенесем. Естественно. Единственное, можно подкидиться за их счет с помощью иголки. Так, и. А, чего? Снимает положительный статус? А, но ну это не так страшно. Так, сначала разберемся с тобой все. -таки. Так, ну и ключ, естественно, игру пока используем, броню нет смысла, но она пропадет, соответственно, поэтому пока так. Нет, плюс 3. Ну, в принципе, практически все отхили. Так, минус 3. Ему можно два дамага нанести, у него перед ходом снимается урон. Так сейчас по два, да? Так, у него перед ходом отнимается жизнь, поэтому тебе вот так, потом пятерку защиты, а и порча тебе. Так, это два порча, а ага, все отлично. Все как надо. Ай я. Ну ладно, посмотрим, ладно. Там должно быть три. Нет, два. Все-таки два дома. Ну ладно, ничего страшного, он защитный. Сейчас все вообще красота. С него, с него снимать, да, порчи? Нет, порчи осталось. Ну мы можем уже одного добить. А, на тебя. На нас. Стоп, что я делал? Пятер. Я пятер упадил. Ага, стоп. Мы можем... А, мы можем только одну угу, угу, Увеличивает атаку на два. Так, окей. Значит так вот так, и... и все, да? ну ладно, троечка, чуть тучник, чуть шестерка, красота, пять, а, ну все, вообще прекрасно, пять защит, сейчас я тут умираю, а этого остается это остается задание да, поэтому защищаемся, все, трейд, а больше нет, да, жаль, Ну давайте ладно, я тебя, берем, я тебя беру что мы Так, крепкое слово Остается в заговоре на три хода, при на другие слова Крепкое Увеличивает получаемую броню на 3 Слово Остается в загоре 1 ход и оказывает Другие слова, например складные. Всем противникам единицы Я все-таки хотел выбрать крепче камни Это тоже очень хорошая Интересная штука, но я выберу Крепче камни мы прошли, все-таки на этот раз осталось, оказалось чуть-чуть проще. Так, ага, все, погнали дальше в путь, потому что я все-таки время подпрокукал немножко, все-таки. На поражение... Впереди вы замечаете странное явление. Клубок змей перекатывается по лесной дороге, поблескивая чешуей в лунном свете. А разогнать змей хворост, прочесть заговор от змей, обойти змей стороной. Но давайте прочтем заговор, потому что все-таки еще больше. Вы вспоминаете ходить? один из заговоров, которым вас учил дед Егор. Шепчете магические слова, <с Switch> и клубок змеи распадается. Но, кажется, одна из змей оказалась невосприимчивой к колдовству. Она ползет прямо к вам. Ну, не везет на бои. Сколько? 16 жизней? Что ты делаешь? Накидываешь я. Ага. Так, ну сразу лови так, так, и э, в начале хода, ну ладно, и, и вот так. Она накидывает яд, она, скорее всего, обходит все защиты, поэтому, скорее всего, дамаг не будет наноситься раз, там, раз в какое-то время. Либо я убиваю сразу, вот, я же говорю, в начале хода, наверное. Так, э, пошел, в принципе, лупить, я тоже пойду подлуплю. Всё, сейчас надеюсь мне домах не нанесет, нанес, нанес Ну ладно, не так страшно. Что А за что идет-то? А? единица. За каждое слово, типа, нифига себе. Увеличивает количество приказов книги. В следующем ходу на один. Одну. Одну жизнь стоит, прикиньте. Ладно, давайте возьмем. Ничего страшного. Одна жизнь, но зато увеличивает, ну, количество подобных. Я потом с книгой буду разбираться, смотреть, ну, какие слова мне интересны, какие нет, пока похожу со стандартом. То есть, когда Рядом серию... со старыми могилами расположился черт. Его взор устремлен в небо. Кажется, он погружен в свои демонические мысли. Заметив вас, он лишь вздыхает. Давайте поприветствуем его. Если он опять нападет, значит, я буду бескорыстным и злым. Ах, это ты! Я помню, как ты летела в пекло. Ишь ты болтливый бес какой. Так, оно не мешай. Ну, экнерден, а я из пекла вылетел, да тут задержался. Помоги мне найти ответ на вопрос, а я тебя награжу увекшиться. О, -о, О, а вот это уже весьма интересно. А давайте, а если а скорее всего, если я ему не помогу, на нас нападет, да? Ну давай, спрашивай. Может получится. Ищу ответ я на вопрос. Что, что на, свете? на свете три, три косы. косы? Ну, это просто. У меня вот одна коса. Действительно, у девки коса. Но что еще две? Что на свете три косы? Первая коса у, а, девушки. у девушки. А вторая что? О, вот над этим вопросом, ну, типа, реально можно рассуждать. Смотрите, а, ну, если она, это уже подсказка, да? как бы насчет косы у девушки, потому что, смотрите, иду дальше вопросы. А, правда, язык, литовка. Либо Николай может нам помочь? Ну, по сути, с этим. Так, в принципе, в принципе. В принципе, что второе? Правда, литовка, язык, Николай, помощь. Хм. Ну, давайте посмотрим. Наверное, Литовка. Почему? Потому что это река Литовка. У нее тоже может быть коса Литовка, да, как бы, грубо говоря. Поле косой Литовкой убирают. Вот, косой Литовкой. Вот. И то верно. Это вторая коса. А третья коса где? Что на свете три косы? Первая коса у девушки, вторая Литовка. Что же третий зовется? Так, хороший вопрос. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Интересный вопрос. Речной мыс, сон, война. Блин. Ну, ну, пусть будет речной мыс. Все-таки в принципе речная канала. Длинный Ладно. мыс на реке Косою зовут. Да и у камы приток такой есть. А, вот. Я же говорю про речь. Точно. Как я то не догадался. Иш, знатка ты. У меня ты. чуть мозг не вскипел. Возьми вон, клад пиздец Ну а мне в пекло пора. Давай, счастливо. Демон исчезает во всполохе пламени. Остается лишь продолжить путь. Блин, это тоже интересно. Тоже одну хп-шку снимает. М -м, ладно, возьмем. Блин, ну... Мозг-то вскипеть может после такого. Ладно, пойдемте сюда. Время не будем сильно терять, но мой мозг уже кипит от таких вопросов. Это же насколько надо быть знатким, чтобы все такое решать. О, травница. Вижу, что ты девка-то непростая. Тогда и товар тебе покажу добрый. Вот, выбирай. О, давай-давай посмотрим, что у тебя есть. Ух, нифига себе. Бля, а что так дорого? Что-то дорого. Слушай. Ну давай, ладно, я у тебя травушка одну-то Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. При... ой ай э эй Ладно, две купил, спасибо большое. Я ничего не могу здесь найти, все. Все, спасибо тебе большое. Пойдем дальше. Мы у товарницы побывали, уже хорошо. Две купил. Перед я. Перед вами вырастают вы... останки сгоревшей избы. Все бревна почернели, часть строения обвалилась и уже поросла мхом. Только беленая печь светится в лунном свете. Нет, Она сначала... пережила даже пожар. Только беленая печь... Вы обходите дом по заросшему высокой травой огороду. Угу. Внутри темно, и только обгорелые доски торчат, словно гнилые зубы мертвеца. Среди руин вы замечаете мохнатый силуэт какого-то нечистого духа. Сейчас будет опять битва, но я люблю биться. Погнали. Сложно сказать, кто жил в этой избе. Вы вступаете внутрь. Кажется, в воздухе до сих пор висит запах Гарри. Теперь вместо крыши звезды и еловые ветви. Внезапно у печи вы замечаете мохнатый силуэт. Давайте-ка ее откликнем. Может быть, она добрая. Если она не напала, не напал, когда я вошел, давайте. Столько ей скажем, вы делаете что... движение в сторону таинственной фигуры, как он исчезает. Там, где сидел Черный дух, теперь лежит комок печной глины. Вы забираете его себе. Блин, ну ладно. Ага, это накладывает пять вход. Хорошо, погнали дальше. Блин, если так, то получается.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 О, давай прочтем молитву. Вы шепчете молитву и переводите дух. Здорово. Да. Давай Вы раз. шепчете молитву а, ну и переводите А Что можно у тебя купить? Благословение. А, да ладно. Нетленный три усиливают статус небожность, усиливают статус неречивость, нифига как дорого. Да ну-наху. А я могу это продать ему, да, вот из этих, прям свечи, чертов палец, старый топор, мельниц, ууу. Не, мы пока останемся при своем, спасибо, батюшка, мне пора дальше.